Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. В этом видео вы узнаете, как приготовить салат обжорка по классическому рецепту. Если вы ищете новый интересный вкус салата на праздничный стол, попробуйте это блюдо. Вкусный, недорогой, простой в приготовлении. Он пользуется заслуженной популярностью и любовью многих. Итак, нам потребуется 400 граммов куриного мяса, 1 крупная луковица, 3 соленых огурца, 1 крупная морковь, 2-3 столовых ложки майонеза, соль и перец по вкусу. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Начинаем работу в сварке мяса. Куриное филе достаточно отварить в течение 20 минут в небольшом количестве воды с лавровым листом. Затем остужаем мясо и режем его кубиками. Луковицу мелко измельчаем и тушим на сковороде в масле до мягкости, немного присыпав молотым перцем. Остужаем. Морковь натираем на крупной терке. Обжарим ее на масле, стараясь довести до мягкости. И тоже остудим. Обращаю ваше внимание, что овощи жарим отдельно друг от друга. Квашеный огурец нарезаем на тонкие брусочки. Маринованный огурец его до блюда не подойдет, испортит его вкус. Все заготовленные овощи выкладываем в салатницу, добавляем майонез и перемешиваем. Получается яркий праздничный салат. Подавать к столу его нужно сразу после смешивания. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Переходите по ссылке под видео и получите в подарок книгу о здоровом питании. До новых встреч!